друзья такого такой рассады вы точно не видели метр высотой посадили посадили мы эту семечку посадили мы эту семечку в декабре месяце думали к новому году будут помидоры не получилось сейчас попробуем высадить ее и дальше посмотрим что получится? Делаем канавку длиной 80 милли восемьдесят сантиметров, до да, сантиметров. Наш наш помидор высотой 90. поэтому 80 сантиметров спрячем в землю. А 10 оставим над землей. И будем смотреть, что получится. Такой остался помидор. А на этом стебле нацепляются корни. Может, он нам пустит деток. Посмотрим, проэкспериментируем. Вот такой посадили длинный помидор. Далее будем смотреть, как он будет развиваться. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч в эфире.